Приветствую вас, уважаемый зритель, в четвертом уроке стартового курса арабского языка для начинающих. Ассаляму алейкум. В этом уроке мы изучим две необычные буквы. Это буква «вау» и буква «я». Они необычны тем, что помимо своей основной функции, обозначения согласных звуков, имеют еще некоторые дополнительные функции продлевания звучания огласовок, то есть протяженность гласных. Но обо всем по порядку. Начнем непосредственно с изучения произношения и написания букв, а затем перейдем к. Протяженности гласных. Буква "в" обозначает согласный звук, образуемый посредством скругления губ. "в", "в". Этот звук похож на английскую "w" в словах "white" или "well". Губы округляются, как будто мы хотим задуть свечу, и произносится звук "в", Если мы произнесем огласовку фатха с данной буквой, она также должна звучать э-образно в, в, в, или неправильные примеры с явным звучанием а, в, в, в, или с явным звучанием е, в, в, в. А нам необходимо достичь промежуточного звучания между а и Э. Немного растягиваем губы, как при улыбке. в, в. Произнесем букву согласовкой кясра. ви, ви. «уи» с огласовкой «дамма» «уу». «Ууу». Потренируйтесь самостоятельно произносить букву ВАУ со всеми тремя огласовками. Изучим написание буквы ВАУ. Буква очень похожа по своему написанию на цифру «9». Сначала пишется округлая часть, затем ее хвост, который опускается под струку с небольшим закруглением. Важный момент, нижняя часть петли должна находиться в районе линии строки. Длина хвоста под строку примерно равна высоте округлой части или немного больше, то есть примерно в одну клетку или в полторы клетки под линию строки. Буква соединяется с соседними только справа, влево соединения нет, аналогично изученному ранее Алифу. При написании буквы УАУ важно, чтобы все линии были плавными, здесь нет резких изгибов давайте посмотрим анимацию написания буквы вау «Wow» в отдельном положении в начальном положении в срединном положении и в конечном положении. А теперь прочитаем примеры. Слово «АУ». «Ау». Здесь буква «ВАУ» находится за буквой «АЛИФ», и так как «АЛИФ» не соединяется слева, то и буква «ВАУ» не будет соединена с ним. Таким образом она пишется в отдельном положении. Это реальное слово одно из самых часто употребимых слов «СОЮЗ ИЛИ». «АУ». «АУ». Следующий пример, в котором буква ВАУ находится в начальном положении, в начале слова. Она не присоединяет последующий за ней алиф. Слово читается ВАТ. ВАТ. ВАТ. Это слово означает ВАТ. Мера электроэнергии. По фамилии ученого физика. В следующем примере буква ВАУ находится в среднем положении между буквами СА и буквой БА. Буква СА соединяет букву ВАУ, стоящую слева. Буква ВАУ не соединяет букву БА, так как не имеет соединения слева. Слово читается САУБУН. Это слово означает одежда, одеяние. Часто употребимое слово, советую его запомнить. И последний пример это слово АБУ. Здесь буква ВАУ находится в конце слова после буквы БА, которая ее присоединяет. Это слово переводится как «отец», но вы уже знаете, что «отец» это «аб», «абун». А здесь еще зачем-то добавлено «вау». Дело в том, что грамматически, когда слово «отец» стоит в сопряженном состоянии с другими словами, должна добавляться буква «вау». Однако эта грамматическая тема, она довольно обширная, и в этом уроке мы ее рассмотреть не сможем. Просто запомните то, что такие слова тоже бывают, и как они читаются. Следующая буква, которую мы изучим, это буква Я. Произносится буква Я схоже с произношением краткой Й в русском языке, но несколько энергичней. Й Я. А голосовка Фатха также произносится с этой буквой Э образно. Давайте прочтем. Я Я Я. Сравните неправильное звучание с чистым звуком А. Я Я или с чистым Э. Е, Е. А нам необходимо произнести нечто среднее. Е, Е. Произнесем букву Я согласовка Ясра. Й, «И». Е с согласовкой ДАМА. Ю, Ю, Ю. Написание буквы Я довольно сложное в отдельном положении и в конечном, поэтому необходимо отнестись внимательно при тренировке письма этой буквы. Форму буквы Я в отдельном написании можно сравнить с лебедем. Она действительно напоминает эту красивую птицу, которая плывет по волнам с изогнутой длинной шеей. Важно запомнить, что надстрочная часть – это голова и шея лебедя, а под строкой – его тело. И лишь кончик хвоста выступает немного выше строки. Ну а две точки внизу можно сравнить с лапками лебедя. Надеюсь, такой образ лебедя поможет вам запомнить написание этой буквы очень легко. В начальном положении и в срединном буква «Я» пишется схоже с ранее изученными буквами «Ба», «Та» и С. Во всех этих буквах главное запомнить количество и положение точек снизу или сверху. У буквы «Ба» снизу точка только одна, а у буквы «Я» их две. И тоже снизу. Помните, что главный способ запомнить буквы – это учиться их писать. И чем больше вы учитесь писать, тем больше вы задействуете нейронных связей в вашем мозге, моторику рук, глаз, и тем лучше вы запоминаете. А теперь давайте посмотрим анимацию письма буквы «Я» во всех четырех положениях, в отдельном положении. изгибы плавные. Здесь нет резких изгибов или углов. Все должно быть плавно. В начальном положении в срединном положении И в конечном положении. Здесь наш лебедь словно вытянул голову в соединительную линию, и его шея изогнута более резко, переходя в его тело. Теперь перейдем к прочтению примеров с данной буквой. Первый пример, где буква «я» в отдельном положении – это слово «эйюн». «эй «эй «Какой?» – «который?» – «либо какой-то?». То есть это слово может выступать как вопросительная частица «какой?» – «который?», а может выступать как местоимение «какой-то?». Также это слово очень часто употребимо, поэтому советую его запомнить. В начальном положении буква Я показано в слове AION Это утвердительная частица ДА. Айван Над буквой Я установлен знак Сукун, поэтому она читается просто как Е, без какого-либо гласного звука. эй Над буквой ВАУ стоит Тануин Фатха, двойная фатха, которая читается АН. Но так как в арабском языке есть правило, что над большинством букв, когда мы пишем танвин фатху, мы обязаны устанавливать алиф в конце. Он здесь не влияет на чтение, но он обязан быть в большинстве букв. Сейчас не сильно вдавайтесь в эти детали, это грамматическая тема, поэтому просто запоминаем, как это читается. Айван, Айван. Следующий пример, где буква я показана в середине слова, это Фиябун, Фиябун. Сияйбун. Одежды. Множественное число. У нас было в предыдущем примере саубун. Саубун. Одежда. Какой-то один предмет одежды. Здесь сиябун. Множественное число. Много предметов одежды. И в конечном положении тот же самый пример, только с добавлением буквы «я» в конце, после буквы «ба». Сияйби. Сияйби. МОИ ОДЕЖДЫ. Дело в том, что буква Я в конце слова может выступать как притяжательное местоимение. МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ. В дальнейшем вы будете изучать местоимение арабского языка и в том числе притяжательное местоимение. Ну и сейчас можно немножко забежать вперед и запомнить, что буква Я в конце существительных это притяжательное местоимение для первого лица. МОЁ, МОЯ, МОИ. би МОИ ОДЕЖДЫ. МОИ ОДЕЯНИЯ. И давайте сразу же рассмотрим схему. У нас здесь целых 5 букв. Задача усложняется. И сначала мы посмотрим, что слово состоит из буквы «т», буквы «я», «алиф», ба и еще одной «я». Между собой они должны соединиться. Поэтому смотрим, если буква «т» соединяется слева, значит мы ее ставим в начальное положение. Буква «я» соединяется с обеих сторон. И вправо, и влево. Она приобретает написание срединного положения. Далее алиф следует, который не соединяет после себя буквы. Поэтому буква БА будет в начальном положении. И в конечном положении будет написана буква Е. Если мы будем писать непрерывно, не отрывая карандаш или ручку от листа бумаги, у нас получится каркас слова как под цифрой 1. После этого вторым шагом необходимо расставить точки над и под буквами. И на третьем шаге расставляем огласовки. Что ж, дорогие друзья, в качестве задания вам необходимо потренироваться писать изученные буквы вместе с огласовками, а также написать изученные слова в примерах вместе с огласовками и прочитать слова несколько раз, соблюдая изученную артикуляцию звуков до тех пор, пока вы не станете прочитывать слово без запинок. То есть, если вам нужно будет прочитать слово 10 раз, чтобы вы хорошо его читали, читайте 10 раз. Если 50 раз, читайте 50 раз. Не ленитесь. На этом завершаем урок. Приступайте к вашим заданиям. До встречи в следующих уроках.